Это видео будет прежде всего интересно тем, кто уже испытывал состояние потока, кто попадал в него, правильнее говорить, потоковое состояние сознания, особенно те, кто встречал свою родную душу. Вы прекрасно знаете, что такое ощущение потока, когда вас несет, несет вперед неодолимая, совершенно необоримая сила, и та сила, которая начинает разворачивать те события в вашей жизни, которые ну, совершенно невозможные, совершенно невероятно, с точки зрения ума, с точки зрения обычного состояния, повседневного состояния сознания. В этом видео говорится о том, что с нами происходит, когда мы попадаем в поток спонтанно, в том числе при встрече с родной душой, как происходит воссоединение родных душ, в частности, воссоединение близнецовых половинок. А я рассказываю на нашем опыте Шанти. Но в том числе в этом видео рассказывается и о том, что происходит, когда вы попадаете в поток уже а, как бы осознанно. Это на индивидуальном сеансе. То есть это не то, что спонтанно с вами происходит неожиданно, а то, к чему вы более-менее более готовы. Когда происходит погружение в вашего сознания, возникает опять поток там в глубине, вы чувствуете, что возникает эта сила, которая опять вас начинает куда-то вести, начинает начинают разворачиваться те или иные состояния. И все эти состояния, в конце концов, ведут вас к исцелению. Таково свойство потока. Это не есть заслуга чья-то, кто смог привести вас к исцелению. Лично я могу только помочь вам погрузиться в этот поток, а дальше поток сам делает свое дело, и я выступаю только в качестве проводника. А вот в этом видео тоже немного об этом говорится, что происходит, когда вы осознанно на сеансе, на процессе погружения входите в поток. Одним словом, короче говоря, поток содержит в себе огромные потенциалы, содержит те потенциалы, которые нашему уму вообще недоступны. Наш ум в это не может поверить. Он полностью пасует. И когда идет погружение в поток, то ум, он как бы угасает немного. Поэтому люди думают, что они а, сходят с ума. Это не совсем так. Просто интеллектуальные функции действительно резко снижаются, начинает возникать такое затуманенное блаженное состояние. И это все, в том числе, и это тоже характеризует потоковое состояние сознания. Это видео еще и о том, что не нужно этого бояться, нужно к этому правильно относиться. То что вызывает панику нашего ума, то для нашей души очень и очень даже необходимо. В этом нуждается наша душа для того, чтобы раскрыться, для того чтобы реализовать потенциалы, для того чтобы получить исцеление. Как только вы в поток вошли, все, усталость ушла, все идет само собой. Возникает сам поток, который вас туда ведет. Это страшно, потому что несет неизвестно куда, и вообще начинается сумасшествие, и вокруг жизнь начинает рушиться. А я иду к чему-то невероятно светлому. Она действительно безумная, эта уверенность. Я много раз отказывался от этого пути, уже от, от внешнего, и сказать, мы близнецовые помина. Я был как бумажный кораблик на этом внешнем пути. Могли прочувствовать, что когда вы выходите э, в глубину, погружаетесь, вот это требует осознавания, там возникает поток, который вас ведет. И даже вот несмотря на то, что с Наташей мы до конца не дошли, а, как я это всегда веду, до конца мы не дошли. Э, тем не менее, ощущается вот этот поток. Как только вы погружаетесь, вы чувствуете поток. Вот это осознали, да? То есть есть некая сила, которая ведет. И если я даже говорю, допустим, давайте посмотрим сюда, говорит, не, не, не, не, вот здесь вот мне интересно. И вы начинаете идти. Поэтому исцеление в потоке. И в связи с просмотром вчерашнего фильма вы могли заметить, что как человека вел этот поток, да, его. То есть какие-то неурядицы, невезения, мотоциклы там помяли, что-то еще происходит. Того сегодня этого не хватает, а все равно поток его ведет, ведет, ведет. В конце концов, он доехал до озера, ему сказали, опоздал. Он там записался, мотоцикл никуда не годный, нельзя зарегистрироваться. Все равно идет, идет, а идет, идет. Он же тер, все равно эти колеса не сдавался. Да, он да. Вот это ощущение потока, ощущение потока, оно очень важное. И если мы к нему привыкаем, к этому ощущению потока, кстати, вот в йоге тоже я вам говорил, войдите в свой поток, почувствуйте. Наверное, многие, у многих получилось, да? Yeah. То есть когда трудно что-то делать, или вот это упражнение, или другое, руки не удерживают, плечи, но как только вы в поток вошли, все, усталость ушла, все идет само собой. Sure. То есть мы с вами на ретрите самым основным, чем занимаемся, мы как раз и учимся входить в поток и там дальше функционировать. И вот если у вас это произошло, вы вошли в поток, то вы до своего своего до своего финала до своей м, точки какой-то финишной вы обязательно доберетесь, обязательно то есть тут речь не о собственной силе не о личной силе а о силе потока поэтому когда говорят часто люди что нужно создать намерение чтобы было намерение и двигаться к своей цели и так далее как правило люди подразумевают личную силу что ты должен сформировать намерение, да, что ты, что ты хочешь, дай посмотрим, что ты хочешь. Начинается анализ, это хочу, это не хочу. Потом, после того, как намерение сформировано, начинают э, изыскивать какие-то возможности, какие у тебя способности, какие таланты, как ты можешь достичь цели. Ну, то есть различные есть техники, как правило, этим занимается НЛП, и если люди на повседневном плане сознания, это то, что им нужно. А если человек чувствует свою глубину, он уже, во-первых, начинает сомневаться, его ли это намерение и цель или не его, нужно ему или не нужно. И потом, самое трудное, пожалуй, для него найти вот эти вот силы для того, чтобы достичь цели, которая по большому счету не его. То есть поток его не ведет, потому что цель не совсем его или вообще не его, а навязанная Сосовым, быть таким, быть таким. И в результате человек неудачник. Вот э, на такие ретриты, как наш, собираются люди, которые, которые чувствуют глубину. Они хотят в глубине себя найти, вот это свое намерение, свою цель, свое предназначение, в глубине. Не там, где на поверхности, а в глубине. И когда в глубине это находится, по-настоящему возникает сам поток, который вас туда ведет. Вот это феномен. Это то, что называется феномен. Феномен – это то, что есть. И то, что по большому счету объяснение не требует. А ум опять включается и начинает говорить: а может это себе сочинил, а может придумал, а может фантазия. А уверен ли ты в этом? Ум может сомневаться, а в глубине у вас есть вот четкое ощущение, не ощущение, а прямо, как сказать, такая мощная лавина, которая у вас туда ведет. И у нас тема родных душ, пути воссоединения родных душ. Вот Шанти нет, я за нее расскажу. Сначала за себя, потом за нее. Когда в 2003 году у меня встреча с РД-учителем произошла, я почувствовал вот этот поток. В те времена я ничего не называл, не говорил в таких терминах, не употреблял. Поток, высшие силы, ничего этого я не употреблял. Я просто это чувствовал. И чувствовал, как меня несет с неимоверной силой. И в какой-то момент я сопротивлялся, потому что страшно. Потому что несет неизвестно куда, и вообще начинается сумасшествие, и вокруг жизнь начинает рушиться. Все, что я наработал, упорным многолетним трудом, все на моих глазах стало разрушаться. И это страшно. И какие-то моменты, я отказывался. Но после того, как отказываешься и чувствуешь вот эту серость, картонность, и понимаешь, нет, нафиг это надо, лучше туда в поток. И поток несет. И поток меня нес несколько месяцев, 9 месяцев, в течение 9 месяцев я прошел внутреннее очищение, трансформацию, и пришел к преображению вот эта 17 ступень, я этого не ожидал, я чувствовал только, что а, я иду к чему-то вот невероятно светлому. Я так это внутри чувствовал, какой-то свет, что у меня аж слезы пробивало, вот, а, что я иду куда-то. Ну, это уже был такой чистый мистический план сознания, я уже в повседневности очень плохо ориентировался, вот я там был в основном в глубине. И поток меня вынес, и на 17 ступень, и вот на тебе рай, то, что сейчас называется просветление, вот, пожалуйста. Вот я этого сегодня ожидал. Теперь пример Шанти. Это внутренний путь. Теперь пример Шанти. Это внешний путь. А, жаль, что ее нет. Но я могу вспомнить. На 90% заслуга, что мы вместе, это Шанти. У нее был вот этот поток неимоверный, безумный. Когда, несмотря ни на что, она говорит, мы будем вместе. Мы должны быть вместе. Я говорю, смотри, ничего нет, все разрушилось. У меня нет ничего, ни денег, ни бизнеса. Ни жилья, ничего вообще нет. Как у нас что-то наладится? Все будет нормально, хорошо. Все будет хорошо. И у нее вот эта внутренняя уверенность, ну, я, конечно, периодически злился, и прямо говорю, говорит, это тупая говорю, уверенность. Ну, на чем это основано? Ни на чем. А вот у нее она есть. Ну, и все будете будете будет власти. хорошо. А? Вы знаете, и скажу честно, почти невозможно было отказаться. То есть, если бы я отказался, я должен был предпринять какие-то совершенно колоссальные усилия для того, чтобы отказаться. Потому что вот этот поток, который она чувствовала, он меня, естественно, туда же затягивал. И я там, по большому счету, был как бумажный кораблик, который дети делают весной пускают в ручейке. Вот этот вот поток в ручейке, который через шанти проходил, а я этот кораблик бумажный, ну мог бы там как-то выгрести на бережок, но было бы очень трудно это сделать. А через нее этот поток проходил, и вот эта вот абсолютная уверенность, э, ну, я по-всякому эту уверенность называл, нехорошими словами, но она, эта уверенность сработала. Знаете, она действительно безумная, эта уверенность. Потому что, когда вокруг тебя все рушится, и все против тебя, и происходит это месяцами, и годами, и просвета, нет. Она говорит, все будет хорошо. Вот. Вы рядом, конечно, все будет хорошо. А вот представьте ситуацию, если бы вы mm. в самом начале, она бы вас звала, а вы говорили, нет, я не буду с тобой. Так примерно такая же ситуация была. Она <звы> звала, а я говорил, нет, я на это не согласен. Но поток был... вы говорили, что я не хочу с тобой быть, я <звы> ухожу. Я говорил, это безумие, и <звы> я в этом участвовать не хочу. <звы> потому что, потому что мне, уже, <звы> мне уже 40 с лишним лет... Я все теряю, ничего не приобретаю, и в результате не только туманное на будущее, а оно свинцово-серое будущее впереди. И да, действительно, я много раз отказывался от этого пути, уже от, от внешнего. Вот у нас такое разделение, я от внутреннего пути отказался, может, один-два раза, и все. И на этом я закрыл эту тему, сказал, все, я больше отказываться не буду. Это был мой путь, я его знал, я... А потом уже вспомнил, что в прошлой жизни я ходил этим путем. Мне он известен, как, вот, э, как до магазина дойти. Все совершенно знакомое. И какой смысл от внутреннего пути отказываться? Я там внутренний уже все знал. А вот внешний путь, не то, что он мне был совсем незнаком, он меня очень сильно смущал по очень многим параметрам. Единственный, пожалуй, единственный вообще параметр, который меня не смущал, это то, что между нами есть какая-то какая колоссальная любовь. Вот опять какая-то. Какая-то, какая какая да. Какая Потому что в двенадцатом году нам не было известно такого термина «близнецовые пламена». Мы не могли встать под этот бренд и сказать «мы близнецовые племена. Ничто нас не поддерживало, понимаете? Вот кроме вот этой истинной любви, безумной и очень мощной, ничего не поддерживало. и Я периодически, Шанти, говорю, вот смотри, я сейчас абсолютно чувствую, что а, я как будто сижу в машине, моя машина въехала, а, а, а, заехала на обрыв, вот обрыв, я заехал, вот передок машины, а вот зад. Вот я сейчас мы с тобой неправильно отдохнем и туда полетим. И это не сумасшествие. Там была очень серьезная финансовая ситуация на много миллионов рублей, а вот, которая мне грозила а вообще страшной кабалой. А вот. То есть это была очень серьезная ситуация. И вот мы сидели, я говорю, вот мы сейчас с тобой сидим вот в этой машине, и вот пылинка, какая-нибудь муха вот сюда вот сядет, и все. И мы летим туда. Она говорит, все будет хорошо. Я говорю о потоке. Понимаете, если есть поток, то есть вот эта удивительная феноменальная сила. Она необъяснима умом, так же, как вы чувствовали это в сеансе исцеления в потоке. Она необъяснима умом, и она может швырять действительно как будто то туда, то сюда, но вы чувствуете, что вот поток какой-то ведет. Кого-то он может вести вот так вот с зигзагами, кого-то вообще по спирали, кого-то напрямую может повести, но у вас ведет поток. И если вы вошли в поток, и если вы это чувствуете, вы дойдете до светлого финала. Даже если придется долго стараться. Есть у меня были сеансы, которые за 30-40 за минут, мы феноменальные вещи. Я совершенно, и она не ожидала, женщина была, и я совершенно этого не ожидал. За один сеанс она пришла с одним запросом, а ей нужно было решить очень драматичную ситуацию, тоже связанную с близнецовой плавенькой, кстати, да. Очень драматичная была ситуация, ей нужно было ее решить. А мы ее стали решать, и мы ее решили во многом, как показали потом события, и буквально через несколько дней она встретила свою родную душу, человек уже в возрасте, Женщины. И это родная душа, они жили рядом уже, как она сказала, по-моему, больше года. А был сосед. вот Дома соседних, через 50 метров друг от друга. Узнавания не было, был блок. Блок, связанный с большой, очень большой травмой в отношениях с Близнецовой половинкой. Я не буду всего рассказывать. Эту травму сняли, и произошла другая встреча. 30-40 минут в сеанс. Все, больше она не приходила. Она потом писала, там что-то у нее еще, другие какие-то процессы были, ну вот так вот, да. А с кем-то бьешься по 8-7 сеансов, делаешь, делаешь, бывают завалы большие, разгребаешь и так далее. Все очень непредсказуемо и неиздально. но Ну вот то, что происходит в потоке. И то, как я работаю и в групповом процессе, что касаемо трансового дыхания, например, что касаемо йоги, так же, как и Шанти работает, работа, что касаемо танца, и Все это работа в потоке. То же самое индивидуально. Поэтому я почему такую длинную предысторию вам рассказываю? Потому что, наверное, уже все москомины это набило, что э, найди свой путь, найди себя, э, найди свой поток. Это уже стало... Ну, э, каким-то стереотипом, который уже особо сильно не влияет на человека, на его ум, на сознание. Но вот когда практически происходит это столкновение с потоком, если вы его чувствуете, и если вы отважились, вот особенно вот как как Шанти, тоже отважились на этот путь, значит, в конце концов приведет к свету. И должен сказать, что это вы смотрите видео на ютубе, видите, мы сидим на фоне белой стены, там зеленый цветок, все нормально, хорошо. А все эти видео с 13 по семнадцатый год как минимум, это были видео, практически каждое видео было с каким-то боем. Вот еженедельно почти что видео. Это был этап внутреннего очищения, трансформации. Если мы сделаем ретроспективу, вот у меня такая идея возникла, сделать ретроспективный просмотр наших видео, мы будем рассказывать, что и как было. Все хорошо смотрится со стороны. Курсы, которые выпускались, но ну, аудиокурсы еще более-менее нормально. Видеокурсы, Шанти как-то говорила, это мы как двух детей родили. Это настолько было тяжко. Как это объяснить, я не знаю. Но когда это начинаешь делать, период внутреннего очищения, трансформации, встречается колоссальное количество препятствий. Колоссальное количество. Начиная от внутренних препятствий, что, в общем-то, преодолимо, заканчивая самыми, что не на есть, внешними. Когда ты идешь, вот, идешь там в магазин, возвращаешься из магазина домой, у нас там, мы жили в Подмосковье, пешком ходил, где-то километр до магазина. Вот идешь, этот километр, и каждый шаг как на Голгофу. Потому что знаешь, что сейчас опять начнется, начнутся вот эти вот элементы внутреннего очищения. И сказать честно, если бы мне было куда, я бы, наверное, сбежал. Но судьба устроила так, что мне некуда. Повторюсь, там, не ни дома, ничего нет. То есть, либо ты на Голгоф уйдешь, ну, либо где-нибудь там в Канаве заканчиваешь свои дни. Было такое тут ощущение. Ну, вот, и понимаешь, что нужно идти так. Это, опять-таки, слова. Вы можете что-то в этом прочувствовать. Только большие художники, мне кажется, могут передать это в музыке, в каких художественных произведениях. Вот как вчера фильм смотрели, да, он там едет, и вы с ним едете. У него там очки трескаются. Это как же он там, вот, если бы я мог так это описать, <смех> вы бы, наверное, могли это прочувствовать. Но, несмотря на все на это, есть поток. И периодически потом уже где-то ближе к 18-19 году у Шанти стал этот поток обрываться. Она говорит, я уже выбил все силы, я больше не могу. Никакого опять просвета нет. И все равно остается хоть какая-то ниточка, которая тебя ведет в этом. у ситуация, у него все время вот падок, да, пессимистический настрой, я все время говорит, все будет хорошо, он говорит, как хорошо, все будет хорошо, и все время вот так, и вы рассказываете, что у Шанти этот поток, а у мужчин есть, бывает такое? Что... Ну я же рассказывал, да, на внутреннем пути, понимаете, разделение, в паре всегда есть разделение, кто-то один в какой-то ситуации более пассивный, другой в этой ситуации более активный, причем ситуация может измениться, и Женя уже будет отдыхать пассивно, а Роман будет что-то там делать. Вполне возможно. Вполне возможно. То есть все время вот так. Эти песочные часы переворачиваются. Правильно я? Так ну да, да, да. То есть у вас была мысль, слово, вы чувствовали, да? А Шанти привела к действию. Третья составляющая дополнилась, да? И получается все пошло, как бы стало делать свое. Через Шанти проходил поток, который меня захватывал. Просто я был как бумажный кораблик на этом внешнем пути.